Здравствуйте, я рад вас приветствовать. Меня зовут Анатолий Илья, и я сегодня представлю вам концепт сообщества «Бизнес легко». Перед тем, как мы приступим, я представлюсь. Как я уже сказал, меня зовут Анатолий, мне 38 лет, я семьянин, у меня двое детишек, бизнесом я занимаюсь уже больше 18 лет, у меня были и взлеты, и падения, то есть реально насмотрелся, в общем, многого. Да? В связи с этим накопилось огромное количество опытом, и этим опытом конечно же, охотно делюсь с другими людьми. В видео вы увидите, что это за сообщество, то есть как оно основано, как устроен сайт, для кого это сообщество, каким контентом наполняется сайт и какие решения мы применили для того, чтобы это сообщество популяризировалось по всей планете просто молниеносно. Теперь непосредственно о платформе. Что это за платформа и для чего она нужна, и для кого она нужна. Нужно себе представить следующее. У нас с вами есть сайт. Этот сайт предназначен для людей, у которых есть о чем рассказать, назовем их спикеры, то есть люди, у которых уже есть какой-то опыт, которым они хотят поделиться. С другой стороны, у нас есть огромное количество людей, которые нуждаются в этих знаниях, и поэтому мы их всех объединили на одном сайте. Теперь необходимо понимать, а какой контент появляется здесь? Интересен ли этот контент для меня? Первое, что сейчас, наверное, ни для кого не секрет, является просто мега-хайпом, и это такое направление, которое вызывает просто мега-интерес, это криптоэкономика. Я так и напишу. крипто крипто, чтобы у нас было сокращенно. Второе направление ⁇ это онлайн-маркетинг. Есть большое количество предпринимателей с хорошей ценностью, которая настроена и предназначена специально для человека, но они не знают, как это донести. Потом сидят и удивляются, а почему нет заказов, а почему не популяризируется. Поэтому онлайн-маркетинг в нашей жизни, то есть в нашем мире, это очень важное направление. Я так и напишу. Онлайн. Маркетинг. Третье направление, которое крайне важно и необходимо, это то, чему нас не учили в школах, это финансовая грамотность. Есть большое количество людей, которые зарабатывают большие деньги, но у них ничего нет за душой абсолютно. Почему? Они просто не знают, как обращаться с этими деньгами и как их приумножать. Поэтому это занимает очень большой раздел именно финансовая грамотность. Я так и напишу. грамотность. Следующее направление это network маркетинг. Маркетинг это специально сделано для человека, для того, чтобы просто, любой простой человек в мире мог выйти и состояться как личность. И вот network маркетинг здесь можно еще сказать следующее: большинство людей понятия не имеют, что и как делать. И поэтому мы пригласили на площадку настоящих профессионалов и практиков, которые делятся практическими знаниями. И это занимает очень большой раздел включи, не, не включая не только network маркетинг, но также и партнерские направления реферальные программы и все что с этим связано то есть здесь речь идет пойдет о том что это такое как на этом заработать и как на этом сколотить там скажем целые состояния Нетворк, маркетинг. следующее направление это персональная эффективность мы можем с вами 24 часа в сутки трудиться мы можем это делать неделю, мы можем это делать год. Ну, по 24 часа в сутки нет, ну я так образно уже говорю, да? Но вся фишка в том, что а, можно за 2 часа делать больше, чем вы делаете за неделю. Как для этого вам поможет факультет персональной эффективности? То есть тренера практики покажут вам, какие действия делать, что работает, что нет. Для того, чтобы вы не свои шишки набивали, а уже работали эффективно. То есть так и запишем. Персональная эффективность. Персональная... Эффективность. И следующее направление это лингвистика. Вот мы все больше и больше катаемся по миру, то есть я в частности, то есть вот команда, с кем мы работаем, да, и понимаем, что без языка ты как будто ограниченный способностях. Поэтому было принято решение и, к счастью, у нас есть просто ну, шикарнейший тренер, который дает нам возможность изучать на данный момент английский язык. Перед тем, как вы приступите к английскому, он проведет с вами занятия, как правильно запоминать. А уж этот человек знает, как запоминать, потому что у него на данный момент он кандидат на ну, как лучший мозг Украины, то есть самый высокий IQ в Украине. Он конкретно покажет вам техники и методики, как запомнить, и также вы получите техники, как быстро выучить любой язык. То есть в течение трех месяцев вы сможете изучать язык. Я пишу лингвистика. Лингвистика. И еще направление, которое уже со следующей недели начинает вступать в силу, это здоровый образ жизни. То есть ни для кого не секрет, что это сейчас просто в тренде. Более того, мы сами, то есть все сообщество, то есть все, что мы делаем, оно настроено для человека и для человечества. И если наши люди, например, богатые, все знают, но здоровья не хватает и неправильно питаются, то это чуть-чуть будет такой, такой дисбаланс. Вот для того, чтобы был у нас с вами полный баланс, мы займемся с вами также или как. Уже, ну да, получается, уже со следующей недели займемся с вами здоровым образом жизни. Здесь мы пригласили просто сильнейших э, тренеров, которые покажут, как питаться, как заниматься, что делать и как. Также важно понимать, в каком формате э, ведется работа в сообществе. Первое и один из таких важных, таких ключевых моментов это вебинары. Второе направление это видеокурсы, то есть тренера готовят целые курсы и вы сможете по занятиям проходить и их э, изучать. Подкасты очень популярно, очень удобно, то есть ставил на занимаешься своими делами получаешь какие-то знания текстовое также очень важно это организация и проведение семинаров да то есть чтобы мы с вами могли не только в онлайне работать но чтобы мы могли с вами и лично познакомиться и коммуницировать и, и все что с этим связано а, следующее что мы делаем это фокус группы например вы прошли какое-то занятие и как правило где бы мы с вами до этого не занимались ну я Становлюсь после того, как закончился курс, ну, как своего рода такой на обочине, то есть сам собой. Это неправильно. Фокус-группы помогают укрепить этот материал, провести какие-то практичные задания все, что с этим связано. И следующее направление, это новое, то есть мы его планируем запускать к лету, это лагерь для молодежи. Чтобы молодежь наша проводила, не, ну, как время, не в подъездах где-то, да, там, или занимаясь какими-то там сомнительными делами, а чтобы молодежь наша находилась летом в каком-то таком месте, где тренера, опытные бизнесмены, где физиологи физическая подготовка, где про питанию, прокачка идет, где очень много конкурсов, шоу, развлечений все что с этим связано, чтобы это было самое настоящее лето для молодежи. Что такое молодежь, спросите вы? 18+, потому что у нас уже есть заявки, даже люди, кто постарше, они говорят, мне без разницы, я молодежь. Вот это все, что касается формата нашего обучения. Обязательно хотелось бы затронуть преимущества, с которыми сталкиваются студенты, которые используют наш сайт. Первое и очень большое преимущество, вы занимаетесь в удобное для вас время, в удобном для вас вместе то есть благодаря тому что э, видео контент текстовый контент все что с этим связано вы можете использовать прямо на своем компьютере значит нет для вас никаких ограничений а, в следующее очень важное преимущество а, мы даем вам практические знания то есть все тренера то есть на данный момент на этом этапе мы сами контролируем кто и что здесь рассказывает нету ни одного теоретика то есть практические знания всегда еще были э, более удобные и применимые и поэтому то есть они уже с опытом понимаете с каким-то именно поэтому вы получаете здесь реально очень большое преимущество по отношению к многим другим а, курсам. Следующее очень важное преимущество, а, и это является своего рода такой проблемой, которая здесь решена. А проблема в чем? А проблема в том, что университетское образование устарело, то есть там более 80 контента в принципе наших новых студентов даже не интересует, но они должны это все прослушивать. С другой стороны, онлайн образование тоже еще не прижилось, то есть мы все еще являемся людьми в социуме и нам нужно взаимодействие. Соответственно, если только уни не подходит, если только онлайн не подходит, Посмотрите, что сделали здесь мы. То есть на площадке, то есть я вам как один из примеров приведу: выходит спикер, добавляются студенты, выдается какая-то тема, и в живом общении отвечаются ответы на вопросы. То есть это очень круто, это реально то, что сейчас на данный момент очень востребовано и работает. Вот. А следующий очень важный момент: вы попадаете в своего рода такую онлайн среду единомышленников. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что вы взаимодействуете с людьми, которые так же, как и вы, настроены на успех, то есть на изучение чего-то, то есть приобретение какого-то Нового навыка. Это очень круто, когда вы находитесь именно в такой среде, где прям вот это все а, кипит. Да? А следующая очень важная тема – это самые актуальные трендовые темы. Если мы возьмем, например, университетские образования, да, вот представьте, там университетская программа была укреплена там, ну или, там утверждена там 15-20 лет назад, но вы же сами видите, как быстро все в мире меняется. То есть наше, актуаль... наше университетское образование не успевает за актуальными трендами. Ваше преимущество в этой академии в том, что сегодня появился какой-то новый тренд, сразу же появляются люди, которые здесь разобрались. И мы сразу же приглашаем их сюда для того, чтобы вы могли принять эти знания да, и применить их, соответственно, уже в действии. И, наверное, один из очень больших преимуществ, которые обязательно нужно затронуть, это экономия. Экономия ваших же средств. Очень часто нам думается, что я сейчас увидел какой-то семинар, и вот я его посещу, и я стану мега успешным. Ну, и, конечно же, это все в рекламе также преподносится. Но из опыта я вам скажу следующее. Каждый из семинаров, которые вы посещаете, независимо, это вебинар или видеокурс, это всего лишь маленькая песчинка. В океане песчинок тех знаний, которые вам нужны на пути к вашему успеху. Соответственно, вы приходите на семинар, заплатили какие-то деньги, да то есть по какой-то теме, и через какое-то время вы понимаете, ой, надо же еще это узнать. Идете и снова платите, В следующая тема, еще и платите, еще платите. То есть у нас даже здесь на площадке есть один человек, который только в свои знания вложил более полумиллиона евро. Не каждый из нас этим обладает, не каждый из нас себе это может позволить. Но как устроено здесь, мы сделали так, что вы делаете один раз взнос, и вы можете пользоваться всеми актуальными знаниями, которые присутствуют на площадке, и теми же знаниями, которые еще придут в будущем. Это реально очень круто, это для вас. И немного о преимущество, которые получает преподаватель. То есть первое, и такое, я считаю, очень важное для многих, это дополнительный трафик, то есть дополнительные люди, то есть у каждого из преподавателей есть уже своя какая-то аудитория. То есть это уже понятно. То есть где-то кто-то какую-то деятельность уже вел и ведет до этого, да. Теперь, как только человек попадает в сообщество, то есть в нашу среду, он получает дополнительную аудиторию, которая с ним, ну как, знакомится и принимает его как лидера мнения, допустим, в каком-то определенном его направления. Соответственно, он начинает популяризировать себя дополнительно как бренд в рамках нашего сообщества, да, то есть это ну, как дополнительный такой источник популяризации. Конечно же, с нашими преподавателями, особенно, которые себя хорошо зарекомендовали, для них открывается и много разных дополнительных источников дохода, то есть ну, просто как пример. На данный момент мы ведем обучение в онлайне. Следующий шаг – это будут семинары. Спикеры, которые пользуются популярностью, будут приглашаться на эти семинары. И соответственно, то есть им не нужно уже заниматься там, я не знаю, там, организацией мероприятия, организацией сайта, продажей билетов, им этим всем не нужно заниматься. Они просто за свои выступления получают дополнительные доходы. Я сейчас глубоко это раскрывать не буду, но к преподавателям это крайне интересно, потому что большинство из них сталкивается сейчас с какой проблемой? Знаний в интернете всяких разных много, люди же не понимают, что там просто винегрет и соответственно меньше заказов. Плюс реклама становится дороже и менее эффективной. То есть большинство преподавателей уже сейчас прекрасно понимают, что нужны какие-то новые источники ну как приобретение новой аудитории то есть как раз этим занимается сообщество и для преподавателей в том числе вот и также очень важно отметить это эти же преподаватели у них есть курсы либо они создают какие-то новые курсы мы нашли очень современный способ то есть он очень действенный очень практичный и очень современный распространение своего рода продажа этих курсов новым технологии следующий законный вопрос который должен появиться а насколько качественный контент и как вообще контролируется что попадает на этот сайт контроль контента у нас будет проходить в два этапа сейчас мы находимся на первом этапе и соответственно у нас есть уже какой-то круг преподавателей то есть есть вот такой скажем там опр определенная группа людей которые следят за тем какой контент сюда появляется и что здесь ну как преподается да то есть это первый такой скажем рубеж второе направление которое мы ведем уже сейчас на заднем флоне пишется код когда вы можете себе так представить да появился преподаватель да? преподаватель отдает заявку делает заявку на сайте что я такой-то такой-то я такой хороший у меня есть медали, ордена и так далее вот это моя тематика и по факту оставив заявку здесь он спрашивает аудитории а хотели бы вы меня послушать у нас здесь включается голосование да, то есть мы голосуем, хотим мы его слушать или нет. Это мы сейчас, я говорю, о втором этапе развития. Да? Вот. И, и допустим, мы все сказали, ну или не все, то есть там есть определенный алгоритм, то есть определенный процент людей сказал, что да, мы хотим. Этот человек получает доступ к нашему к сайту. То есть здесь он может выставить свой контент. Но ему, опять же, нужно очень хорошо и внимательно готовиться. Почему? Потому что после того, как мы прослушиваем этот контент, следующее действие, которое мы сделаем, это рейтинг. Мы дадим ему рейтинг. Да? То есть это реально очень такой важный момент И тем самым преподаватели будут готовиться для аудитории Ну а если они не готовятся, то уже отталкиваясь от рейтинга, аудитория сама будет смотреть Допустим, меня интересует криптоэкономика, там базовый курс, к примеру да? Вот я нажимаю базовый курс, криптоэкономика И я могу выставить себе еще рейтинг и сказать, что только 5 спикеров Или только четыре звезды спикера То есть те, кто не готовился, они даже не будут отображаться И их занятия тоже не будут отображаться Как мы решили проблему популяризации нашего сайта? Ведь этот сайт, вот на первый взгляд, по крайней мере, те первые видео, которые вы услышали, он мало тем отличается от других. Ну, понятно, есть какие-то отличия, да, но все-таки схожих проектов, хороших проектов на, на рынке очень много. Основная проблема, с чем сталкиваются подобные проекты, это популяризация. То есть, как сделать так, чтобы на мой сайт приходили новые студенты, обучались, покупали какие-то дополнительные курсы образования. Как это сделать? Традиционные способы, как я уже и говорил в прошлых видео, они становятся не такими эффективными, как раньше. Раньше я заплатил, у меня есть какой-то бюджет, я плачу деньги это в рекламу, то есть там по разным направлениям, у меня приходят новые студенты, какая-то часть из них что-то покупает и все. Сегодня, по факту, вот реально вам говорю, платишь все больше и больше, а результат все меньше и меньше. Это первое. И второе, что самое интересное, если здесь действительно классный контент, то вот эти люди, если ему действительно понравилось, да, можете быть уверены, что он даже целый один раз порекомендует это дальше. А как сделать так, чтобы люди рекомендовали не один целый раз, а пять раз или десять раз? Потому что если мы сделаем так, что эти люди будут с удовольствием рекомендовать этот сайт дальше, тогда у нас снята проблема с популяризацией сайта. То есть нам не нужно вливать там огромные бюджеты в то, чтобы здесь были посетители. Решение этому есть. Мы просто посмотрели и изучили вообще по каким направлениям работают или какие вообще ну, модные такие маркетинг планы существуют. И вот вы знаете, мы вложили больше чем полгода только в переговоры, в проектирование такого маркетинга, который бы, который бы действительно ввел бы вот этих людей в такое состояние, что они с удовольствием хотели бы рекомендовать то, что им здесь понравилось. А теперь о маркетинге.